В цилиндре под поршнем, который может свободно двигаться, находится газ. Манометр изначально показывает ноль, так как измеряет избыточное давление над атмосферным. При нагревании газа в начальный момент давление возрастает, так как молекулы начинают двигаться быстрее и чаще сталкиваются со стенками сосуда. Но так как поршень может двигаться свободно, то под действием ударов со стороны молекул поршень поднимается вверх, что приводит к увеличению объема газа с одной стороны и к уменьшению давления с другой стороны, до тех пор, пока давление не примет первоначальное значение. Это объясняется тем, что движение поршня вверх будет происходить до тех пор, пока сила атмосферного давления не станет равна силе давления на поршень со стороны газа. Таким образом, при изобарном нагревании данной массы объем им занимаемый пропорционален абсолютной температуре. Графиком изобарного процесса в координатах объем абсолютная температура является прямая линия, проходящая через начало координат.